Всем доброго времени суток, друзья Меня Зовут Валерий, и это stalker чистое а новости, небо. Итак, э, новости. Новости. Ну, смогу, я не знаю. Я, могу помочь, не. я не в курсе. Я не в курсе. Мое я. На пределе. Да, вот она. Какой-то чувак. Окей. Продолжаем. Мы с вами, значит, поиски клыка. Нам нужно найти тайник. Тайник. Клыка, то бишь тайник стрелка, насколько я понимаю, вон. Но первым делом нам нужно пока. Круж! просто! Окей. Так, в э, первую очередь нам нужно э, отправиться на базу долго и поговорить с их лидером вот она в принципе находится недалеко мы прошли с вами с э, компанией вот этих вот чудиков которые там сейчас сидят у костра вот э, по пути можно вот заглянуть в кусты в сейф ну, ебте мать дайте пройти тут целый километр его целый кил... кило... между ними целый километр. <соединяющие> не... <соединяющие> не пролезть. Вы так, что тут Вы есть? Тушенку. Я могу. Опа. Я могу только тушенку взять. Так, это мне не надо. Окей. Ладно, хорош. Отправляемся, значит, мы с вами к базе. Долго. Э, бляха! Убирать за собой не учили. Ну и шо что тут? Этот апокалипсис там или что зона. Что, срать везде надо, что ли? Акурок там набросали. По башке вам настучать, этими, эти окурки вам в карманы высыпать и зашить. Так. Я правильно двигаюсь, да? О, в смысле, я не туда пошел. Я не туда пошел. Я думаю, что это знакомое место, да? А я, оказывается, не туда пошел. Свои болтовью меня там сбили, короче. Пропустили, короче, песенку Ну, окей, ладно. Так, кто там? А, стоп, мы его в прошлой серии Свободные закокошили. ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долго. защитить мир от заразы зоны, наша общая Так, надо ружье убрать, потому что они задолбают, пушку убери, там, туда-сюда. Ну, здорово. Здорово, чего вы смотрю. Время дорого, рассказывай. Семен Семенович. Ну, здорово. Здорово. А ты кто? Федор Колотун. Так, ну без проблем, я пропустили. Вот. Ну смотри, у них здесь... Э, вот это, собственно, короче, это агропром, да, получается? Или агропром это вот это? Наверное, вот это. Все-таки. А, я в кусты-то не заглянул, да? Окей. С вы себя... Может, что интересное лежит? Этого... Все, кто вступил, вдруг обеспечиваются... ничего интересного. Ну, адренали... адреналинчик кто-то. Разрядить, так, выбросить. Ай-яй-яй. Чуть не то, его выбросил. Не, не, не выбросил. Так, а, чё-то дробь мне надо, нафиг, нужна. Так. Чё у меня по патронов там? Всего 10 штук? Бляха. Да, это не агропром, я помню, я помню. Вот тут, здесь мы заходили, короче, здесь там что то стреляли, прятались. Ой, здорово. А, это, это, это этот. Вы поняли, да? Так, вышки, получается, у них действуют. Смертельным мутантам, а также Ух ты, шашки! Я, кстати, не умею вообще шашки играть. Кто умеет шашки играть? Я не умею в шашки играть. Мы ты как Заработать желаю Или наоборот, планеты. на выпивку наличные спустить? Так, стопэ. Я тебя позаимствую. Рад приветствовать в лучшем баре зоны. Здорово. Так, ты что-то там про работу говорил? Здорово, кули, не шутишь. Здоровье и верно тут не помешает. По 3 четыре атаки за ночь выдержи. Это не с бабой на кровати кувыркаться. Так, расскажи о себе. Колобок. Сам я из небольшого городка. После школы в армию институтов. Дома у меня нету. С работы тоже напряг. Короче, после учебки я сразу сюда. То есть сперва на кордоне служила, потом одному полкану захотелось подлечиться редкими артефактами. И чтобы сталкерам не платить, наше отделение отправили а карту, дали аж 30-летней давности. Суки. Наших половина полегла первые два часа на аномалиях. Потом собаки, потом кровососы. К вечеру только я и сержант остались. На одних аптечках до базы долго и доползли. У меня нога вся искромс... искромсанная была. Искромсанная. Искро... Искромсанная. Искром... Искромсанная. Короче. Хорошо хоть а, гангрена не началась. В общем, ребята из долга нас выходили и потом назад проявили. Я за это время с ними сильно сооружился. Настоящие мужики. И жизнь у них правильная и простая. Словом, когда срок моей службы вышел, я рюкзак собрал и обратно в зону. Нашел базу долго, так и так говорю примите вреды и приняли Кхм. что можно сказать о зоне да немного в принципе я ведь не, на, не я ведь не сторожил как-то я с мужиком одним бывалом разговаривал вот он мне много интересного порассказал о самых первых временах в зоне про первые выходы как люди с собой аномалии находили одному смерть страшная, другому другим наука Потому что тогда ученые стали первые защитные костюмы мастерить. Детекторы, аномалии какие-то. А за каждым новым прибором чья-то жизнь или здоровье. Бывало приволокут к ученым еле живого сталкера. Они его на ноги поставят, а потом расспрашивают, где такую рану получил, от кого или от чего. И сразу на заметку уберут. И новую степень защиты добавляют в костюм. Или там новые датчики пихают. Метод проб и ошибок, как говорил тот мужик, самый сложный, но и самый эффективный. Нелегко, конечно, первым сталкерам было пути прокладывать, не то что теперь. Гуляй в нормальном костюме, вовремя постреливай, и будешь живой-здоровый. Так, а что ты думаешь про исполнитель желаний? Ну, то, что он есть, это однозначно. А раз так, то хорошо бы ему дорогу расчистить. Только силами одного клана это очень вряд ли можно сделать. Если бы все кланы объединились, так нашли бы способ пройти через выжигатель. А так каждая группировка знает что-то, только из-за вражды сдохнут. Но ин информацией не поделятся. Каждый за собой секрет держится. А, ес а если еще такой дебил с большой буквы Д, как наш Митяй, попадется, так вообще глухой номер. Один только Сидорович потихоньку собирает сведения. Ну пертый мужик, ничего не скажешь. Но опять же, это ведь Сидорович, он за, та за так ничего не отдаст. Так, а какие последние слухи? Слухи? Группировка целая пропала, говорят. Не то, что их вынес кто-то, или монстров всех порвали, а просто пропали и все. Эти ребята странные были на всю голову. Зоны контуженные. Верили, что зона живая, а в центре находится монолит, который желание исполняет. Объявили себя защитниками монолита. А потом в один день сняли всей группировкой с базы и к центру зоны сдвинули. Ага, прямо к исполнителю желания своему. Как через барьер к выжигателю прошли, так их больше никто и не видел. Ха, то бишь, короче, они в эти, в эти, в монолит, короче, записались в эту секту, да? Окей, так, что ты мне можешь предложить? А, тайник нет. Тайники Без нам не надо, так что... Не забывай, а. колобка. Окей, я колобка не забуду. Ну ты что-то говорил там, короче... Всегда рад послушать тебя, он что-то говорил, начинает. короче, про работу, но что-то ничего не дал, короче. Так, что там дальше еще есть? Херает у них просто... Херачит, просто патриотическая музыка. Патриотический там марш какой-то. Споконно, спокойно, споконно, все нормально. Все нормально, все спокойно. Так, окей. Вот главное здание, наверное, да? Оттуда он вещают. Ух ты, вертушка? У них вертушка есть? Ни хрена себе. Прикол. Ну-ка. Там аномалии, там может что-то есть. Так, что это за хата? Здорово. Ну, дадут отдохнуть. Все ходят и ходят. А, вот тут этот, митяй. медом тут. Здорово, коль не шутишь. Здоровье и верно тут не помешает. По три-четыре... То же самое, что ли? Так, чем тут занимаются в свободное время? Нет, тут, между прочим, предель, так что свободного времени у меня нет ни на что. А особенно на разговоры с лопухами вроде тебя. На работе я на службе, понял? И все наши тоже. А если тебе особая культурная программа нужна, так вали на базу свободы или еще куда подальше. А тут девочек и дискотек по вечерам не бывает. Хера! Хера он такой просто дерзкий! Дирский черт, ты чё, че, э? Ты чё, э? Ты это, пог... поговори, поговори мне тут, э? Особая в продаже. Ты совсем слепой, да? Для особо одаренных поясню, что видишь, что и есть в продаже. Тут тебе не ЦУМ, ни ГУМ и не супермаркет, чтобы товаром перебирать. Так что, да, на, на что-то... Надо что-то заплатил, взял и тихо свалил. Не надо вообще стороны проходить, ничего попусту по мое время тратить. Блин, приходят козлы зажравшиеся. То им? Покажи этим. Это им поднеси, про все объясни. Будто я им должен. Проще надо быть, понял? Да кто бы говорил, проще надо быть. Сам тут просто бочку гать. Ни хрена себе. Если тебе не нравится эта работа, то нахрена ты на нее, короче, это... работаешь в ней. Твой выбор. Что ты на всех-то наезжаешь? Упырь, а? Упырь! Я его, короче, я я ему дам веща потом, потом как-нибудь. Так, а если я тебе в мор... А, во, а если я тебе в морду заеду, ты их дальше хамить будешь, да? А если я сейчас парней свистну, ты не обделаешься? а? Нет, ты меня сейчас так доведешь, я сейчас свисту, ребят, они поп объяснят, а я тебе популярно бесед что почем. Ты тут никто и звать тебя никак и нарвешься сейчас. Так отделают, что дорогу сюда забудешь, вообще все забудешь, станешь как зомби, понял? Блин, да что же мне так везет на всяких уродов, а? Ну, ни дня же нет, чтобы какая-то сволочь по моими не окатила. Я, блин, работаю тут. Я, блин, делом занимаюсь. Только 300 лет мне такая торговля нужна. Если каждый день с козлами всякими разговаривать. Ну, вообще просто берега путает. Про просто берега путает. Эй, Митяй. Митька. Митька, ты, ты что, Митька? Ты вообще, что ли, а... вообще офигел? Просто. А чья, а, чья, а чья вина, что ты сидишь, короче, и торгуешь? Твоя же, твоя же вина. Твои проблемы. Чуть, ты наезжай, просто смотри. И тем более, хамить он, хамить он умеет хамить, а сам за себя постоять не может. Сразу друзей там позову, сразу, сразу толпу, короче, свистну. Ой, гопота. Euh, извини, но тебе пока не что будет награда Бляха, и у него еще и награду забирать, если что Ой Все, бывай Что у него там есть? Слышь, бывай, я тебя сейчас так бываю П Побываю Так, а патронов нет у него Херовый у тебя выбор Херовый у тебя магазин ну, и, ты, и, ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты херовый Окей Иди в жопу Митяй Охеревший какой-то, просто Так что у нас тут? Что у нас тут? А тут у нас ничего. Тут у нас ничего, умывальник. Просто иск моды. И вместо. Вместо трубы, короче, сливной у кастрюля. Отлично. Ну, тоже хорошо, че Тоже хорошо, че ч. антенна если вот здесь дернуть что-нибудь? Нельзя здесь, ничего дернуть. Так, окей, ладно. Ладно, ладно. Ч я хотел? Я, я хотел, я хотел, я хотел. А, я хотел, короче, проверить, вот здесь есть что-нибудь, нет? Какими-нибудь эти артефакты. Здесь вроде как аномалии. Да, печаль, беда. Ничего нет. Мне деньги нужны. Мне деньги нужны. У меня ноль. Ублюдки, бадюги, короче, это. Все, покрали. И артефактов никаких нет Ладно, окей, может какие-нибудь задания дадут, может. Ух ты. А это для собак на клетке или для кого? Окей, ладно. Надо, короче, задание брать идти. Ну, то бишь, поговори, короче, с главным сейчас. А погоди, может, там сейчас еще кто-нибудь скажет. Время дорого, новости, Ну, вот эти, вроде, более-менее, да, чего чув чуваки общаются. Там, какие новости, сталкер, туда-сюда. А этот же митяй просто жесть. Какой Ух ты, у них тут билядный столик. <звы> <звы> <звы> <звы> так, это... Главное у них наверху, да? Ну, блеха, забрался-то. Вот, вот забрался-то. Ойки. А здесь что? Можно сломать что? С ноги просто раздолбил. Как жизнь? Нормуль. Так, а ты? У тебя может что-нибудь есть? Может ты поинтереснее? Так, а есть для меня какая-то работенка? А, вот. На каких модификациях оружия ты специализируешься? На всяких. А, на всех почти. Лучше, чем техник, долго. В зоне никого нет. Выяснил, пулеметы, как я, никто апгрейдить не может. От пуль броню, как я, никто не сделает. Короче, дело свое я знаю. Молодца, отца. Какие характеристики ствола посоветуешь улучшать? Хозяин-барин, что заходишь, что и улучшать будем. Хочешь штурмовые, хочешь снайперские, но тут меньше сделаю. А не хочешь, так-так-так ходи. Да, ты всегда такой многословный. Это а всегда такой любопытный. Смотри от любопытства говорят кошка сдохла. Ну ладно, это еще такой знаешь, в шутку, наверное. Так, давай посмотрим, что он может не улучшить, не наверное, а улучшить, бляха. Ноль, ноль, ноль, ноль. Я банкрот. 0 Я забыл. Он просто сейчас глянем. Так, а флешку, флешку, флешку, ему можно флешку отдать, нет? У меня есть флешка, тебе не надо ничего? Есть работенка? Есть, я давно еще схемы, какие усовершенствования. А, ну, ну вот. Так, если что найду, принесу. До встречи. Так, погоди. Никто не хочет брать флешки. Ладно, ну и хрен с ними. Ну, Окей, мне, я думал, мне какую-то работу даст. чуть заперто? А лифт не катается лифт не катается время дорого рассказывает чем все... все надо рассказать то есть что? пусто так где тут главный кто тут главный о смотри трофейчике слушаю да есть конечно Кроме того, все, кто долг, чего тебе наемник Здравия желаю наемных. Что здесь делаешь? Мне нужно найти вход в подземелье неограничения. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Подземка, как подземка. Слышал, что там не должно быть особо опасно. Не должно быть особо опасно. Ха. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой туннель. Видимо, Переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что Я дал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую, и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель. Одолеть нас во что бы то ни стало. И как мне теперь попасть в подземелье? Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Что, что, что я и говорил, короче. вот а, Помочь им, чтобы они помогли мне. короче, а, а, Денег они не заплатят. Я, я, я тебе говорю, он хрен заплатит. Хрен заплатит. Типа баш на баш, короче. Выливайтесь в ряды долга. Сержант наливайка, направляю к вам наемника. Он будет да, спускаться да, в подземелье. Я. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Генерал, нашелся кто, кто туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Будь здоров. <звы> Сержант, наливайка и лейтенант, закуска. Окей. Так, а что я... добраться до норы? Добраться до норы... Или это там? Старший лейтенант доигрались прибыл. Так, добраться на норы, вот нора, да? Хорошо. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступит в. Чего расскажешь хорошего? Обеспечивают. Да ничего, видишь, я иду, короче, лаборант. Вы же, да, вы же там ничего не можете, короче, я сейчас приду всех там загашу, побырам. Уй, вас спешим. Расскажешь, что? А, это те, которые с привала, что ли? Добрались, добрались. Не бежим. Не бежим, не бежим. Так, что-то мутанты, да, значит, надо, короче, это, ружье. Опа, тихо. Опа, тихо. Опа, тихо. Есть еще? Полезли, полезли, гады, тихо, погоди. Парни, я бегу. Парни, парни, я бегу. Держитесь держите, Тихо, тихо, тихо. Ах ты падла! Ах ты падла такой! Без дроби плохо, без дроби плохо! Давай, борищи, -то, заряжай, сколько там килограмм, что ли это? Патронов туда засунул. Охренеть их! <звы> а ч никто не стреляет? Чё, все сдохли что ли? Э! <звы> <звы> Запинал! <звы> Запинал! А ч там никто не стрелял-то, ч, они всех перебили, короче? Блеха, мне надо что-то другое. Мне надо этот. Как это чешется? Мне надо, короче. Этот... Дробь. У вот дробь я бы. Дробью. Дробью я бы. Дробью я бы всех там догасил. Так, он вот топ сказал 2-0 или Бляха, ну! -ти -ти я же стороной, стороной обижал, ну! пти мать! Бляха, парни, я выдохся. Хорошо. Парни, держимся, держимся. Что, 5х что ли? Да вы... Да вы издеваетесь, юбти мать. Предфикс сгасили Так а если пистолетом? Я же вроде там ближе сохраняюсь, чем я э, это здесь-то выбрасывает. Я что-то не понимаю. дальше обходим ну, попробуем пистолет На тирани вытворяет просто сальтухи матуль мальтухи делают да в смысле не выполнен добраться до нары. да сдохните да пипец они бронированные просто почему такие пульцы идти мать помогите помогите так да. ехать но да даже гранаты не берут, да ёпцы. Так, готов. Да сдохнешь ты, тварь, или нет? Собака. Отлично. ляха всех положили, что ли? Плохо, плохо. То будет проходить, короче, Сталкер. А, вот Ой, а я думаю, это нож у него в башке. Слоник. Я думаю, э, кто будет проходить э, Сталкер Чистое Небо, никогда э, не улучшайте там что я там, я там улучшил. Я улучшил то по-моему этот э, дул или что-то короче поменял. Короче, не убирайте. Короче, оставляйте так э, ружье, чтобы оно стреляло дробью. Иначе это жопа. Иначе это просто полная жопа. Акашки. Покажки. Погоди-ка. А это что? Ружье? Ух ты! Ух ты! А это-то ружье. Ну-ка, я, и... я им... его испробую. Может, он покруче будет? Так, а что надо сделать-то? Спуститься в подземку не агропром? Эх, а все сдохли. Это мне типа сюда? Окей. Окей. Погоди, подземка вот это не агропром, это... Это генерал Крылов. Не расслабляйся. Подземка кишит мутантами. Согласно плану. Управление насосной станции находится уровнем выше тебя. Передаю точные координаты. осторожней там. Удачи. Ёха. Вы что-то я чувствую, здесь будет жопа. О! -о, -о, -о! Так и... Перестанешь дуть. Еха. А -а -а -а. Так, в а какую сторону там не бежать? Зайдем сюда. Турчит. Жара просто, жара Ёпти мать Ау! Может вот, вот, вот этот а, а, вот это Дробовик, может он стреляет Короче этими Дробью, надо будет проверить Если он стреляет дробь, Дробью, то я, короче Его оставлю а где-то да капец просто просто капец какой-то невозможно их просто убивать я не знаю правильно Бляха, у меня патронов все, как капец этого пистолета, мало. Куда мне все патроны-то подевались, ебте мать? Копил, копил, вроде. Взорвется, нет. Шичный. Ты прикинь. Ты прикинь, он даже. А, о, о, патроны есть. Ты прикинь, он даже От бочки не взорвался. эти Артефа... а -а! артефакты яха с пистолетом и то это лучше чем с этого с дробовика я, прав... я надеюсь я правильно иду вот еще один куда-то убежал О, о, о, о, ты где? Хорошо. Хорошо, что вот этот огонь, короче, он жизни не снимает. Ну, ай, Напугал. Напугал. Говна, бляха. Так, а мне наверх, да, получается? Я здесь что-то по-любому. хорошо. И какую-то насосную станцию надо найти? пти, мать, патроны. Аптечек-то, пти мать, тут. Так, эти патроны мне не нужны? Яха. Так, а это что за, за патроны? Это мои патроны, которые, которые мои патроны? Да, отлично. Еще аптечки. Ой, на аптечке кто-то что набрал. Это хорошо, конечно. Вот это насосная станция. Уничтожить мутантов? Леха! Закрыт! Стоп, стоп, стоп, тихо, стихот, стоп. Ай! че что, Это что такое? Это кто? Идите! леха контролер контролер ты где? Леха, надо мочить его. Ой, ой, ой, жизни. А где он? Я что-то не вижу его. Вон. Он. Я хз, как попасть по нему? У меня все двоится в глазах. Я не понимаю. Я попадаю по нему или. А нет, смотри, кровь вроде. Кровь вроде это. Хлещет, значит, попадаю. Я его в тенях Чернобыля я его, короче, гранатами, помните, закидывал, да? Охренеть. Ой-ой-ой, жизнь. Охренеть меня тут колбасит. Отлично Бляха Так, все Ост а а Это Отдыхаем Отдыхаем Капец, они даже короче Коробку, видишь, это херово разносят Мне надо что-то покрутить или что надо? что надо сделать? -то? Ой, блин. Давай ты успокаивайся уже, ну это прошло. Так, а что сделать Затопить подземелье? А ну-ка, а здесь есть какие-нибудь эти артефакты? Леха, нихера нет, да? Затопить подземелье Все, прекращай Все, спокойно О, дробь, дробь, дробь Хорошо Проверим как раз Проверим э, Дробь, тихо я забыл на какую кнопку. Нет, что ли? И дротики, и дротики нет. Плохо. Плохо, плохо. Это да хорошо, ладно. А куда бежать-то? Тихо, погоди, погоди. Откуда а вниз? Опасную зону покинуть. Вниз мне надо. Оно же затапливается. Какое низ-то нахер? Какой, какой низ нахер? Бом. Крысы побежали. <с> И крысы побежали. Тихо, тихо, тихо, тихо. 20 секунд, 20 секунд. Тихо, погоди, наверх. Это дерьмом там затопил да наемник сработано было отлично тоннели затоплены так что теперь нам будет полегче хорошее выполнение обязанностей я всегда поощряю поэтому приходи за наградой о награ нагр... награда награда награда это хорошо хорошо награда это хорошо Вот это, вот это уже не есть хорошо. Так, окей, хорошечно. Хорошечно. Ладно, друзья, давайте вот здесь, короче, я сохранюсь. Вот, а, у меня видос подошел к концу. Выбираться будем уже в следующей серии. И как только выберемся, короче, мы отправимся, получается... Да, мы там... да где я тут вообще? Там меня на карте нет что ли? Понятно. Короче, отправимся с вами искать тайник. Может он здесь, может нет. Но... Короче, не знаю. Там разберемся уже в следующей серии. Кому понравилось, лайк лайки, подписывайтесь на канал, ВКонтакте, подписывайтесь на инстаграм, имитируем, делимся с друзьями. С вами был всем пока.